Чтобы не забыть свой пароль, Клавочка решилась на бой, И теперь у ней на груди тату, бабаклава.g.ru Какая боль, какая боль! Что-то перепутал мастер, не подошел пароль. Лошары мы в Ютубе.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 Вопрос так и сыпь. Давай будем отвечать, правда, товарища? Чё отвечать? Тут интимные есть. Что, при всех, что ли? Мне Нам есть? скрывать нечего, правда, товарища? <свят> вот ведь мой, да? Раньше были люди начитанные, а теперь нагугленные. Естественно, в интернете, как говорится, как на том свете, каких только не встретишь, хоть а с другой стороны, если закроют Википедию, в России не останется среднего образования. <свят> Ты сейчас смеешься, что ли? Да! <смех> пишет Виктор Сотников из Челябинска. Хм. Договорился с женой, день я покупаю продукты, день она. Так и живем. День бухаем, день едим. <смех> <смех> Из-за границы начали фест. <смех> да ладно. Да, пишет подписчик Андрей Калишко. Из чешского города Гуска.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 Песня начала, все тексты запоминаю сразу. Так не бывает. Вчера французский да бывает. играл по радио, я весь текст запомнил. Хочешь, скажу? Да, французскую хочу. Пожалуйста. демо, тужур демо, мамо. Да леда демо. Демо демо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 I'm